Привет! Компания АвтоСтронг представляет новое подразделение МотоСтронг, где вы можете выбрать и купить мотоцикл по привлекательной цене. Все наши мотоциклы доставляются из Европы без посредников, имеют все нужные документы и готовы к любым проверкам. Все наши мотоциклы готовы к поездкам. Не нужно ждать начала нового сезона. Мы предлагаем бесплатное хранение купленных у нас мотоциклов. Также поможем с доставкой. Обязательно позвоните в Motostrong по контактам и описания. Прямо сейчас мы разберем 7-ступенчатый автомат от Mercedes 7G Tronic. Это коробка с очень неоднозначной надежностью. Встречаем! В конце 2003 года на Mercedes с двигателем V8 M113 появилась новая 7-ступенчатая трансмиссия, которая широко известна как 7G Tronic. В каталогах она обозначается W7A, а на автомобилях 722. .9 это автоматическая трансмиссия пятого поколения от. Daimler. Эта трансмиссия стала первой в мире 7-ступенчатой автоматической коробкой передач для легковых автомобилей. Она ставилась практически на все Mercedes с продольным расположением двигателя. Первоначально эта трансмиссия была доступна для автомобилей с 6-цилиндровыми и 8-цилиндровыми двигателями с задним приводом. В сентябре 2006 года появилась версия для полного привода, а с весны 2011 года эта коробка под дружилась с четырехцилиндровыми моторами. Достаточно долгое время до 2012 года эта коробка не устанавливалась двигателями V12 версии 65 AMG потому что она способна переварить крутящий момент до 700 ньютонометров. Поэтому такие двигатели агрегатировались с коробками пятиступенчатым ступенчатым автоматом 722.6. В конце 2008 года для версии 63АМГ была создана версия этой трансмиссии, которая работала в паре не с гидротрансформатором, а с многодисковым мокрым сцеплением. А в 2010 году для Mercedes S400 гибрид был создана особая версия этой трансмиссии с дополнительным маслонасосом. С лета 2010 года такой же дополнительный электрический маслонасос был установлен на обновленных трансмиссиях 7G-Tronic Plus для работы системой старт-стоп. А в гидротрансформаторе обновленной трансмиссии появился маятниковый демпфер, то есть встроенный двухмассовый маховик. И сегодня мы будем разбирать коробку 7G-Tronic 722.902 снятый с Мерседеса 2005 года, который был оборудован двигателем V6 OM642. В конструкции этой трансмиссии используются три планетарных редуктора. Один планетарный редуктор Равинье и два простых планетарных редуктора. За смену передач отвечают 7 многодисковых муфт, три пакета сцеплений и 4 многодисковых тормоза. В зависимости от автомобиля эта трансмиссия может оснащаться как отдельным радиатором для охлаждения масла, так и радиатором жидкостным охлаждением от антифриза. В последнем варианте коробка может погибнуть от попадания антифриза в масло, поэтому владельцы устанавливают внешний радиатор и отказываются от встроенного. Это решение помогает лучше охлаждать АТФ, и обезопасить трансмиссию от отравления антифризом. Данные о ресурсе трансмиссии 722.9 противоречивые. При трассовой эксплуатации нормальном охлаждении и регулярной замене масла, которое предписано этой коробке, она может пройти и 400 тысяч километров. Но при постоянных отжигах, а также эксплуатации этой коробки в пробках, жарким летом она частенько приезжала на гарантийный ремонт у Даймлер был конфликт с производителем электронного блока компании Siemens из из-за качества охлаждения АТФ, а также из-за ресурса платы. Кроме того, резиновые компоненты, поршни и уплотнения очень страдают от горячего масла. Специалисты рекомендуют раз в 10 лет разбирать коробку и менять резиновые компоненты. Эта коробка в сравнении с 722.6 удешевлена и облегчена, но все же проста в ремонте и обслуживании. Она отлично диагностируется фирменным сканером. В целом, в 2010 году эти коробки стали надежнее. В зависимости от года выпуска и версии трансмиссии 722.9 используются два вида масел. Красное и синее. Красное – это базовая АТФ. 134 с допуском 236.14, а после 2010 года в трансмиссиях 7G-Tronic Plus используется энергосберегающее масло синего цвета FE ATF 134 с допуском 236.15. Синюю ATF нельзя заливать в старые коробки. Заправочный объем 9,5 литров через сливное отверстие удается слить. 5,5 литров. Регламент замены красной АТФ 50 тысяч километров, синий 125. Уровень масла выставляется по переливной трубке. Для этого трансмиссия должна быть прогрета до 40 градусов и более. Включен режим паркинг либо нейтраль. Уровень масла считается достаточным, если масло льется струйкой либо же часто капает. А вот если капли падения не частые, тогда надо доливать трансмиссионную жидкость. А в данную АКПП подойдет трансмиссионная жидкость ореол ATF MB 23614 Производство Бельгия. Выгодно ее приобрести со скидкой 10% вы можете у нашего партнера, компании «Армтек». Просто назовите промокод Strong при заказе. Скидка действует не только на «Ореол», но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов «Армтек». Кстати, «Армтек» является эксклюзивным дистритором Ореол в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. Автомат 7G Tronic на автомобилях с селектором, который находится на рулевой колонке, связан с ним проводами. Фактически, этот переключатель передает команды модулю сервопривода. В модуле электромоторчик посредством зубчатой или ременной передачи перемещает рычаг, соединенный с ползуном выбора режима в гидроблоке. В нашем случае коробка с 211-го Мерседеса, поэтому никакого модуля сервопривода здесь нет. К сожалению, инженеры компании «Дальмер» не сделали этот модуль надежным и при выходе его из строя на панели приборов надпись «Не переключать АКПП», обратитесь на СТО. Коробка в этом случае остается в последнем выбранном режиме, то есть нейтраль. Не включить машину, не отбуксировать. И единственным выходом остается эвакуатор с краном, либо же подставки под колеса. Этот модуль легко доступен на яме и на подъемнике. Его легко поменять. И при замене надо адаптировать его под конкретный автомобиль с помощью диагностического ПО. Кроме того, сам подрулевой селектор АКПП нередко выходит из строя. А также возникают проблемы с положения штока в гидроблоке. Муфта блокировки гидротрансформатора оснащена двумя или тремя фрикционными дисками. Если говорить о коробке 722.9, которая работает в паре с двигателем ом 642 изначально было два фрикционных диска, а потом муфта стала трехдисковой. И на коробке появился дополнительный масляный радиатор. Муфта блокировки гидротрансформатора на трансмиссии 7G Tronic работает в режиме контролируемого проскальзывания на всех передачах. Гидротрансформатор получился очень хлопотным. У спокойных водителей и на легких автомобилях он может прослужить 200 тысяч километров. А вот на тяжелых машинах и у водителей, которые которые любят поджигать, примерно 1100. Также хлипкой оказалась и обгонная муфта гидротрансформатора, которая начинает проскальзывать и стругать стружку. И все это безобразие сопровождается гулом, который отчетливо слышен при переключении со второй на третью передачу. Трансмиссия 7G Tronic удивила поклонников Мерседеса износом колокола. Разбивались посадочные отверстия передней кромки и масло насоса. Колокол оказался слабым, а двигатели Мерседес некоторые слишком мощные. И поэтому при агрессивной езде возникала резонансная вибрация, которая и разрушала колокол. Инженеры компании Daimler не нашли лучшее решение, чем в новых прошивках ограничить мощность двигателя в некоторых режимах. Он обещал разобрать эту коробку голыми руками и четырьмя головками, и так встречаем Серега. Привет. И мы начинаем нашу разборочку. Масляный поддон трансмиссии 722.9 не отличается коррозийной стойкостью и под воздействием реагентов ржавеет насквозь, а некоторые водители умудряются его еще повредить о препятствии. Но в нашем случае поддон как новый, поэтому мы его, естественно, поставим на продажу и добавим, что стружка на магните отсутствует. Изначально трансмиссия 722.9 имела четыре разновидности масляных фильтров в зависимости от модификации. Затем это количество сократилось до двух. В продаже сейчас доступны новые образцы, которые отличаются тройной фильтрацией. То есть в конструкции фильтра есть сетка и два слоя тонкой очистки. Сейчас распетрушим и покажем. Серега. В масляном фильтре продуктов износа не замечено, пока все выглядит хорошо и нарядно. Гидравлическая плита, как правило, становится жертвой загрязнения масла фрикционным осадком на последних километрах жизни данной трансмиссии. Если дошло дело до капремонта, то тогда гидроплиту надо вскрывать. И не исключено, что там найдутся поломанные пружины, которые, кстати, никак не влияют на работоспособность трансмиссии. В гидроблоке может обнаружиться износ отверстия соленоида главного давления, что приводит к утечкам, низкому рабочему давлению, перегреву и сгоранию фрикционов. Опытный диагноз, который знаком с коробкой 722.9, может прописать ее замену масла и это избавит ее от некоторых симптомов. Вообще на практике с гидроплит то практически ничего не случается, и соленоиды служат долго. Единственное, что могут задубить вот эти резинки, и тогда будет утечка масла. В центре электронной платы есть два датчика скорости. Один меряет входящую скорость, второй – внутреннюю. Эти датчики обладают сомнительным сроком службы. Чаще всего есть мнение, выходят из строя из-за короткого замыкания вследствие намагничивания металлической стружки на контактах платы. После этого при движении автомобиль может просто потерять мощность и остановиться, а коробка перейдет в аварийный режим. Ну и на диагностике будут зафиксированы ошибки по датчикам скорости. В идеале надо поменять плату целиком на новую либо ушную и привязать ее к коробке. В продаже имеется полным-полно датчиков скорости китайского производства. и Также китайцы делают платы целиком. Тут главное, чтобы владелец знал с помощью каких запчастей решают проблему с датчиками. Датчики – это основная проблема 7G-Tronic. Серега подтвердит, подтверждаю. В гидроблоке 8 соленоидов. Они все визуально похожи, но у каждого соленоида есть свой идентификатор. Поэтому, если соленоиды поставить в разнобой, то коробка сойдет с ума из-за неправильных адаптаций. На практике адаптации сбрасываются фирменным ПО. Масленный насос трансмиссии 722.9 перекачивает через себя много масла с фрикционным осадком и стружкой, которая появляется в гидротрансформаторе. К тому же трансмиссионная жидкость имеет свойство при агрессивной езде перегреваться. И все это приводит к износу маслонасоса и уменьшению его производительности. А уменьшение его производительности приводит к толчкам при переключении передач, нарушению смазки деталей. И также изнашивается задний планетарный ряд. Вибрация изношенного гидротрансформатора разбивает втулку маслонасоса и по втулке возникает течь масла. В худшем случае шейка гидротрансформатора наваривается вот на эту втулку. Если говорить о состоянии, то маслонасос у нас абсолютно новый. Никакого износа на роторе, на статоре и даже бронзовая втулка как новая. Это говорит о том, что гидротрансформатор был в отличном состоянии и диагностика по масляному фильтру нас не обманула. Первый вынимаемый нами пакет фрикционов тормоз B1 задействован на второй и шестой передачах, а также на второй передаче заднего хода. По состоянию все отлично. И фрикционные диски односторонние. Вот это барабан К1. Здесь есть вот такая вот крышечка для игольчатого подшипника, который вы уже видели. Так вот, в последних версиях вот эта крышечка интегрирована в барабан К1. То есть инженеры Даймлер обновили барабан, и этот обновленный барабан можно при капремонте ставить на старые трансмиссии. Сцепление К1 задействуется на передачах 3, 4, 5. По состоянию тоже все отлично. Здесь же в барабане K1 солнечная шестерня редуктора Ravigno. Тормоз B3 задействован на первой и седьмой передаче, на первой передаче заднего хода и на нейтрале. По состоянию тоже все прекрасно. Вот это редуктор Равинье, вот его коронная шестерня, здесь есть игольчатый подшипник, который у очень агрессивных владельцев рассыпается и коробка начинает ехать с очень большими ударами. барабан к 2 Его корпус находится на входном валу. Пакет сцепления к 2 самый нагруженный и сгорает первым. Участвует во включении 4, 5, 6 и 7 передач. По состоянию у нас все прекрасно. Вот, посмотрите, редуктор Равинье с удлиненными сателлитами. С ним ничего не случается, хотя корпус алюминиевый. Цепление К3 задействуется на передачах 1, 2, 3, 5, 6, 7, на двух передачах заднего хода и на нейтрале. По состоянию все тоже идеально. И здесь у нас появилось два планетарных редуктора. Один центральный. Второй задний. Обратите внимание, что корпус заднего планетарного редуктора алюминиевый. У трансмиссии 7G-Tronic в первых годов выпуска была проблема. Просверленные в алюминии посадочные отверстия разбивались, сателлиты перекашивались и кромсали все вокруг. Из-за этого планетарный редуктор приходилось менять. Позже для усиления инженеры добавили латунные шайбы. В нашем случае никакого намека на износ. Тормоз БР задействован на двух передачах заднего хода, но по состоянию все так же, все прекрасно. Итак, последние детали трансмиссии на сегодня – тормоз B2, который задействован на первой, второй, третьей и четвертой передачах. По состоянию все идеально, как и прежние пакеты сцеплений. Здесь же парковочная шестерня, а вот этот барабан является поршнем тормоза BR. Ну что, разборка закончена и сегодня мы разобрали трансмиссию 722.9 в прекрасном состоянии, вообще как новая. Ну что, Серега, резюмируй